Вы смотрите канал Бухгалтерские услуги. Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой по бухгалтерскому сопровождению вашей компании или ИП. К сожалению, еще есть одна услуга у меня, которую я оказываю, это индивидуальное обучение. К сожалению, вот этой услугой совершенно уже некогда заниматься из-за того, что приходят требования. И вот как раз назрел, назрела новая тема урока ответ на требования у меня уже такая серия видео есть и вот хочу вам на реальном примере показать какие сейчас приходят требования открываем вот пришло сразу одним днем 30 ноября одновременно пришло два требования оба этих требования связаны с ндс с уточненной декларацией по ндс на одно требование я вот сегодня буквально дала ответ и второе требование как раз хотела показать в режиме онлайн, как с ним работать. Давайте посмотрим на это требование. Документы, перечень просто огромный, счета фактуры, полученные от поставщиков. Вот видите, за определенный период налоговый интересует четвертый квартал 2019 года. А предыдущее требование у меня было за второй квартал 2018 года. Договор на аренду помещений, складских, офиса, договор, договора на транспортировку товаров, платежные поручения, выписки банка, карточки счетов, перечисленные счета необходимые, которые нужно предоставить, акты выполненных работ, КС-2, если есть, акты приема-передачи, инвентаризация расчетов с покупателями акта зачете взаимных требований и так далее иные документы товарные накладные товарно-транспортные накладные накладные на отпуск материалов нас на сторону инвестиционные контракты проекты постановлений лицензии штатное расписание список аффилированных лиц Причины предоставления, и нужно написать, дать еще ответ в письменном виде, причины предоставления уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2019 года с уменьшением суммы, подлежащей к уплате в бюджет. Смысл в чем? Если вы издаете по НДС уточненную декларацию, и в уточненной декларации у вас получается сумма меньше, чем была в Первичной декларации то э, ожидайте что вам прилетит вот такое вот требование с таким огромным перечнем документов э, поверьте мне готовила я эти документы ровно неделю э, поэтому наводите порядок в своей бухгалтерии за последние три года все раскладывайте по папкам по кварталам по месяцам э, подписывайте все документы то есть с вашей стороны если вы получили товарную накладную вы ее должны подписать поставить на ней печать чтобы не было мучительно долго искать документы и э, сканировать их ну сканировать в любом случае придется но когда они уже у вас сложены в аккуратном порядке вы просто достаете э, определенный квартал и начинаете сканировать документы. Сканировали документы мы пачками. Я сканировала, еще второй сотрудник бухгалтерии мне помогал сканировать пачками, стопками. Распределяли документы по группам. Хочу вам показать. В документах получилось, ну, наверное, 500-600 штук различного рода документов пришлось сделать это все оформить по папкам у меня получилось вот такие четыре логические файла 4 логических файла первый файл это договора второй файл карточки счетов выписки выписка банка и прочее книга покупок книга продаж ответ на требования вот в этом файле ответ на требование здесь просто письмо где я даю объяснение по какой причине мы сдали корректировку и почему сумма налога стала к уменьшению причин может быть много у нас, например, была такая причина, что мы просто одну счет-фактуру перекинули с одного квартала в другой. То есть в этом квартале стало меньше, а в другом квартале стало больше. И, соответственно, была сдана корректировка, что НДС стал больше. Но то, что стало налога больше, их не интересует. Их интересует только в сторону уменьшения. Давайте покажу вот на примере нескольких файлов, сколько... Здесь присутствуют документы. Здесь есть содержание. И вот вы видите, сколько здесь документов. Давайте даже посмотрим. А, ну тут нет. Есть общий есть общий перечень. Вот здесь внизу. Обратите внимание. Вот только в папке договора 153 документа. Смотрим следующую папку. Карточки счетов выписки банка. Здесь у нас тоже есть содержание. И... 114 документов. Книга покупок. Вот книги покупок у нас получились без содержания. И 148 документов. Книга продаж. 75 документов. Вы понимаете теперь, почему нужно это все объединять в какие-то файлы. Сейчас я начну это все прикреплять, и если вы этого не сделаете, вы будете три дня только прикреплять их, ну, я так образно говорю, три дня, ну целый день вы потратите на то, чтобы их прикрепить в ответ на требования. И теперь переходим к основному, готовим этот ответ и отправляем. Закрываем, уходим назад. Вот если мы два раза щелкнем по требованию, тут будет кнопочка «Подготовить ответ». Ответ на требование документов информации. Нажимаем. На самом деле не обязательно было щелкать два раза по требованию. Там и так была кнопка «Подготовить ответ». Далее. Что делаем далее? Нажимаем «Загрузить диск» с диска сканированный документ и я уже выбираю на диске необходимую папку с документами начну с документа с первого ответ на требования, чтобы он был первым документом в списке далее здесь нужно сделать название вот в правом поле наименование реквизит или иные признаки документа источника напишем так и напишем ответ на требование. Тут тоже можно пояснение дать. Далее добавить в ответ на требование. Здесь нужно указать, что это такое. Документ или информация. У нас это будет информация. И здесь нужно указать пункт. Пункт... Ну вот, 0,1 там идет. Это нужно смотреть на само, на само требование о предоставлении документов. Там у вас все по пунктам будет расписано. Следующий, следующий файл. Также сканированный документ договора. Так как файлов много, вот грузится достаточно долго. Ждем. Ждем. Идет загрузка. Загрузился. Здесь пишем. Договора. Здесь можно ничего не писать. Это не обязательное поле для заполнения. Добавить в ответ на требования. Номер. Теперь у нас уже будет номер первый документы. И я смотрю, у нас несколько пунктов. Четвертый, пятый и шестой подходят. И третий пункт подходит. Но я какой-то просто один пункт укажу. Ну и три. Все пункты нельзя указать. Указываю какой-то один пункт. Следующий файл. Карточки счетов выписка банка. Быстро загрузилась. Пишем здесь то же самое. выписки банка и прочие Добавить. Здесь у нас первый пункт, а здесь, сейчас посмотрю, вот восьмой. Восьмой. Но опять же, в требовании их несколько, я поставлю один из подходящих пунктов. Следующий файл. Книга покупок. Тяжелый файл. Документов много, ждем загрузку. Опять даем название. Так, смотрю в требовании, какой номер мне поставить. Счета фактуры, полученные от поставщиков. Да поставим номер один, я думаю, это не так важно. Следующий файл. Книга продаж. Смотрим, какая появилась запись. Сейчас она уже исчезла. Что допустимый размер файла превышает 10 мегабайт. Ну вот сейчас посмотрим, она должна снова появиться. На первом требовании у меня такого не было, потому что там не такой объем был документов за 2018 год. Вот как раз сейчас будем смотреть, как это все разбивается. Книга продаж. Добавить. Смотрим. Девятый пункт поставим. Итак, я считаю... Я сначала проверю количество файлов. Раз, два, три... 4, 5. То есть 5 файлов объемных, которые я подготовила. Вот. Видим запись. Допустимый размер описи превышает 26, превышает на 26 и 26 мегабайт. Разбить на несколько. Давайте нажмем, посмотрим, как программа справится с этой задачей. Ответ на требования о предоставлении документов будет разбит на несколько. Продолжить, да? Хорошо. Разбил. Теперь я хотела бы зайти и посмотреть в каждый. Здесь у нас только договора. А здесь, по всей видимости, все остальное. Книга продаж, книга покупок, карточки счетов и ответ на требования. Ну все, вперед. Отправить все. Да. Благодарю вас за внимание. Я думаю, что эта информация была для вас крайне полезной. Если видео действительно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.